Кризис обычно, в котором люди находятся, или в который, который произойдет или пойдет вслед за тем, что мы называем сейчас карантин, а кризис будет, я об этом рассказывал на своем прошлом вебинаре. Кризис обычно человек может рассматривать с двух концепций. Первая концепция это все-таки все опасность, и вторая концепция это возможность. Каким образом выбрать для себя возможность и как не выбирать опасность? Возможность может прийти к человеку, но лишь к тому, который радость испытывает или который на радости сосредотачивается. Возможности не может быть, если человек напуган. Почему? Страх всегда вызывает у человека оцепенение. Именно поэтому, если вы хотите, чтобы у вас появилось огромное количество проблем, которые произойдут следующими за карантином, вы должны э, начать искать негативную информацию, которая будет вас запугивать, и будущего у вас не будет. Я вообще считаю, что человеку очень несложно... Поставить в стойло, необходимо этому человеку постоянно говорить о том, как все плохо, о том, что мир вокруг весь катится в пропасть, о том, что у них еще хуже, чем у нас, а, говорить о том, что вокруг все очень плохо, все умирают, вокруг. А, одним словом запугай человека, страх вызовет у человека оцепенение, страх вызовет у человека желание ничего не предпринимать, у человека максимально появится идея, что мне делать, если вокруг столько опасностей, лучше я буду оцепенен и буду тихонечко ходить на работу, Тихонечко не стремиться ни к чему большему, тихонечко наслаждаться жизнью такой, какая у меня есть, и ни к чему больше стремиться не буду. Буду потребителем, обывателем, ни на что не надеющимся человеком. Таким образом, если человек ищет информацию, которая вызывает у него страх и оцепенение, если человек напуган, то возможностей у него никогда не будет. Страх можно убрать. Каким образом убирается страх? Самый простой способ – это верить во все хорошее или же жить ради чего-то. То есть я это сделаю ради своих детей, ради своей страны, ради там еще чего-либо. Также человек обычно может, если человек говорит, допустим, я верю в Бога, поэтому бояться я не буду. Пусть Бог меня создал, он и боится кризисы приводят человека к пониманию тайной жизни пониманию смысла жизни к увеличению духовного пространства переоценивание ценностей где путь одиночки переходит на путь семейственности общественной организованности появляется э, правило ценности правдивости и доброты как фактора повышения духовного развития человека именно поэтому я считаю что кризис Конечно же это плохо, и карантин это плохо, и то, что произошло вообще это плохо, тем не менее, духовный путь обычно сложен, он начинается с каких-либо проблем, и именно сейчас семьи начали объединяться, очень многие люди начали поддерживать в эту тяжелый период друг друга. На... Обычно люди в обычной жизни живут как одиночки, не обращают внимания на родителей, пробуют выживать, а когда произошел кризис, вновь появилась идея семейного объединения, вновь начали обращать внимание на стариков, на место своего м -м, рождения, начали думать о том, что семейственность это все-таки хорошо, начали проявлять заботу, добродетель, доброту смиренность какую-то одним словом двигаться на пути духовного роста поэтому как ни крути все равно несмотря на то что это плохо с другой стороны все равно на первое место можно поставить семейные ценности которые как ни странно или как ни прискорбно наверное сейчас именно выйдут на первый план и это конечно же будет фактором повышения общего духовного развития человека то что сейчас является для человека страхом, может являться в дальнейшем для человека элементом его успешности. Допустим, человек может рассматривать свой страх выступления перед публикой и произносить следующие слова. «Ой, мне страшно, как же я буду выступать, а если они поймут, что я не готов, что же я буду делать?» И как это переформатировать в сторону своей успешности, можно говорить, я сегодня выступлю перед этими людьми, и эти люди в дальнейшем купят мой продукт, эти люди в дальнейшем будут, сделают меня богатым или сделают знаменитым, смогут создать новую жизнь и так далее. Таким образом, как бы страх можно трансформировать, продолжая его и делая его своей сильной чертой.